Oh. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Александр. Всех рад приветствовать на нашей новой встрече с Александром. Как всегда, раз в месяц мы встречаемся, обсуждаем рынок, смотрим акции и, конечно, учимся. Как всегда, перед началом скажу несколько слов. Во-первых, обязательно напомню о рисках. Всегда важно понимать, что трейдинг, инвестиции – это та деятельность, которая всегда с рисками сопряжена. С ними нужно разобраться, знакомиться, научиться понимать, научиться с ними работать. Об этом мы тоже будем говорить в ходе а, вебинара. Мы а, также те, эту тему а, затрагиваем. Для тех, кто присутствует впервые на нашей платформе, да, кто присутствует впервые на наших вебинарах, пару слов скажу о компании Admirals. Мы являемся международным брокером, работаем уже более 20 лет, работаем в разных странах, да, не так давно получили лицензию в Канаде, в Южной Африке, в Иордании и всегда работаем в одном правом поле с нашими клиентами. Мы предоставляем сервис именно для частных трейдеров и инвесторов. Это возможность инвестировать, да, торговать различными инструментами, Инструментами, акциями, индексами ETF в целом представлено более тысяч различных инструментов, которые доступны. То есть это и американские инструменты, и европейские, и валюты. То есть всегда можно найти тот инструмент, который интересно торговать. Для, а, также сделаю да, небольшой анонс. Воспользуясь случаем, мы запустили серию а, интервью, которая называется Market Talks, и а, как раз завтра у нас пройдет следующая встреча а, гостем, на которой будет Стив Нисон. Поэтому, если еще тоже не регистрировались, то а, приглашаю также а, зарегистрироваться. Ссылочку чуть позже тоже а, приложу. Но всегда на сайте у нас доступны вебинары, доступны обновления, они а, представлены. А, также хочу напомнить, что у нас доступно а, Мобильное приложение, да, в которое можно также инвестировать, торговать, ну и в целом достаточно удобно, особенно для инвесторов, да, как первый шаг, да, то, что всегда с собой, платформа доступна, рекомендую также ее посмотреть. В «Адмиралс» мы всегда уделяли и продолжаем уделять большое внимание обучению. Мы очень рады, что Александр присоединяется к нам раз в месяц и делится своим опытом. Также я хочу сказать, что у нас есть YouTube-канал, на котором мы публикуем запись этого вебинара. Выходит она обычно на следующий день. Там же у нас проходит конкурс, где можно выиграть книгу с автографом Александра. И также выходят выпуски другие, да, обучающие о рынках. Поэтому рекомендую подписаться на наш YouTube-канал канал и также на наш телеграм-канал ссылочки также для тех кто смотрит записи будут в описании к этому видео а те кто пришел онлайн я ссылки приложу в чат Собственно, небольшое начало от меня. В целом ситуация на рынках поменялась, поменялась, и последние там, несколько недель мы видим начало коррекции по индексу S&P 500, о чем мы говорили как раз в прошлом выпуске. Если начало было месяца, ну, последующий наш вебинар рост продолжался, то сейчас рынки начали немного корректироваться. Как раз сегодня тоже об этом и поговорим. И и в целом, да, по плану на сегодняшнюю встречу: то есть обсудить, что на текущий момент происходит на американском рынке, что в целом происходит на рынках, посмотреть ключевые инструменты, подведем итоги конкурса обязательно, разберем отдельные акции, отдельные бумаги, также будет серия ответов на вопросы. И в конце также расскажу про индикаторы Александра, которые доступны на платформе MetaTrader 5, и про правила конкурса. Александр, всегда с нетерпением ждем нашей встречи. Всегда очень большое количество вопросов, когда же когда же начнется вебинар, очень большое количество вновь новых участников да, присоединяется, смотрит нас на YouTube канале. Александр, спасибо вам, что присоединяйтесь к нам раз в месяц и передаю слово вам. Роман, спасибо большое за приглашение. Как вы, как вы знаете, я провожу большую часть своего времени в горах. Вот, я вот сейчас за экраном у меня окно. За окном вереница гор примерно в 20 километрах. И между мной и этой вереницей я не вижу ни одного дома. Ночью иногда вижу фонарь на какой-то ферме. Вдалеке очень несколько километров горит. Поэтому приглашение на такой форум, даже в режиме онлайн, это возможность выбраться из моей глуши. Я люблю эту глушь, но с другой стороны. точно <laughs> так, так же, как и город напрягает со временем, и глушь тоже со временем хочется посмотреть. А, живой человек идет. Так что спасибо вам большое за приглашение. Кстати, только что вернулся обратно в горы. На, уикенд я, на уикенде я был в Нью-Йорке. Там была конференция очень богатых инвесторов, то есть люди, которые получают разрешение заниматься опасными бумагами, да, которыми не разрешают пользоваться обычным сказать, человеком. Три часа читал там лекцию, отвечал на вопросы, люди долго не расходились, но один человек с лекции встал и ушел. Почему? Почему? Значит, он был как бы очень полон собой и сказал, что собирается инвестировать в долгосрочные опционы. Я так осторожно сказал тогда, что за, за всю свою, сказать, за все свои встречи с многочисленными трейдерами, десятки тысяч, наверное, по всему миру, я не увидел ни одного человека, который составил бы состояние, покупая опционы. Продавать опционы это серьезный бизнес. Я этим занимаюсь. У меня есть друзья, которые уже много лет крутят эту рулетку. Продают опционы, продают опционы. Но для этого требуется хорошее количество капитала и знаний, и все. Вот в этом есть деньги в продаже опционов. А, а этот товарищ ему не понравился мой комментарий. Я процитировал, как много лет назад ко мне пришла на консультацию одна молодая женщина, она была профессиональным маркет-мейкером на американской бирже. Это небольшая биржа рядом с Нью-Йоркской биржей. И она, профессионал, она была профессионалкой по опционам. Она была беременная, она хотела уйти с площадки, потому что там толкаются, и пришла ко мне поучиться на компьютерах. Приходила пару раз всего, очень так сказать, быстро все, быстро прошли эти занятия, эта консультация. Но она сказала одну вещь, которая осталась со мной навсегда – она сказала, опционы – это бизнес надежды. Надежду нужно покупать или продавать. «Я профессионалка», – сказала она. «Я прихожу на площадку с утра и смотрю, на что народ надеется. Я на эту надежду выставляю цену и продаю ее им». Мужик собрал свой портфель и вышел из зала. Но я что он мне скажет, что он делает деньги на опционах, но сказать этого комментария я не получил. Короче говоря, спасибо большое за приглашение. И давайте начнем, наверное, как всегда. Я возьму, может быть, экран в себе, и мы посмотрим на сегодняшний рынки, что, кстати, колоссально важно, потому что у нас очень такие сложные и необычные времена сейчас. Разворотные времена, я бы сказал, на бирже, если вы не возражаете. Да, Окей, okay. Я беру тогда Share Screen. Я иду на VMware. Это вы меня научили этим пользоваться? Я даже не знал, как, как система работает, пока, пока вы меня не обучили. Окей. Okay. <coughs> Посмотрим. Значит, американская биржа. Вы знаете, я вам хочу показать другое. Сейчас я опять стоп Share, Я опять сделаю Share Screen, я хочу вам показать уже готовый график, вот этот самый. Это график, который я разослал членам нашей торговой группы на уикенде. И, кстати, я вывесил его на Твиттере тоже. Если вы поищите меня на Твиттере, Александр Александр Диаплевание, а подчеркивание Элбер. Вы увидите там этот график. Этот график помогает мне определиться, где мы находимся. Ключевой вопрос сегодня. Это все еще медвежий рынок или уже обычай? Да? Смотрим на этот график. И я заявил, и по-моему я даже говорил на это на, на вашем вебинаре, что месяц тому назад что рынок стоит на совершенно такой, такой напряженной ключевой зоне. Структура медвежьего рынка, и мы видим это на недельном графике слева, более низкий низ, более низкая высота, более низкий низ, более низкая высота, более низкий низ, более низкая высота, более высокий, высокий, высокий низ. И вот, вот это было примерно месяц тому назад, я сказал, что если пик декабрьский будет пробит, то это бычий тренд. А если он не будет пробит, то скорее всего будет пробил, он пробьет донышко 2022 года и медвежий рынок все еще продолжится. Пока, значит, нет точного пробива декабрьского пика, я продолжаю уважать существующий тренд «Я медведь». Но S&P пробил декабрьский пик, как вы видите на этом графике, горизонтальная красная линия. Но этого мало. В этом оркестре играет не просто S&P, а это трио. Это S&P, NASDAQ и Dow Jones. Они все три должны пробить декабрьский пик. И плюс, четвертый момент, индекс новых высот, новых низов которые в, в медвежьем рынке держится ниже нуля. Верхняя линия горизонтальная вот здесь, вот эта нулевая линия. Этот индекс новых высот, новых низов на недельном рынке должен подняться в бычью зону, то есть выше одной тысячи. Он в этой зоне не был уже с ноября 21 года. Больше года. Да? В результате, в результате Uh, SP пробил декабрьский пик, uh, но это произошло uh, вскоре после нашего вебинара, а потом он сполз опять ниже. И вот фигура, которую мы видим сейчас на графике, uh, это ложный пролом вверх, uh, поймете буквами FB, FB, false breakout ложный пролом вверх. Uh, это одна из самых медвежьих фигур на рынке. Когда рынок выбивается на новую высоту, и задыхается. Поехали. Вот, вот это значит, S&P развернулся. Dow джонс никогда и не преодолел декабрьский пик, так что оркестр играл разнобой. А Nasdaq сыграл выше декабрьского пика и еще пока держался там. Индекс новых высот, новых низов так никогда и не вышел из нейтральной зоны. То есть мы подошли очень близко к границе, где могли бы получить сигнал. На разворот медвежьего рынка. И Этот сигнал захлебнулся. Захлебнулся, как мы видим на этом графике. И сейчас мы переходим на сегодняшний график S &P, чтобы разбираться дальше. Я на секунду опять Stop share делаю, share screen. И сейчас нажимаем на VMware. И это там, где это софт, который, в котором я живу. Так сказать. Во-первых, мы быстро посмотрим на эти индикаторы снова. График-то был на уикенде, да? Сейчас у нас уже среда, хотя в понедельник рынок был закрыт. Это был американский государственный праздник День президента, президентов. Мы видим, что мы видим здесь, что ДАУ так никогда и не вышел выше декабрьского пика. Вот так вот, да? Мы видим, что NASDAQ недельный график опять, что NASDAQ вышел выше декабрьского пика, и мы проверим, он все еще там или уже захлебнулся. Вчера было сильное падение. Да, Наздок уже захлебнулся. Видите, Nasdaq закрылся. Я могу увеличить немножко это, это, это, вот так вот, да? Наздок уже ниже декабрьского пика, захлебнулся, очередной ложный пролом вверх. И, наконец, Дау Джонс, который и так выше декабря и не поднялся. То есть ситуация неблагоприятная, неблагоприятная ситуация. Все три участника этого маленького оркестра Dow, Nasdaq и S&P атаковали декабрьский пик, который им нужно было преодолеть и атака захлебнулась и сейчас рынок разворачивается вниз. Это подтверждает то, да видите, Dow он так никогда и не поднялся выше выше декабря. Это подтверждает то, что мы находимся в медвежьем рынке. А раз мы находимся в медвежьем рынке, то, скорее всего, скорее всего, донышко прошлого года, донышко октября 2022 года в Америке будет пробита. Что-то немножко медленно грузится компьютер сегодня у меня грозится трейд но мы сейчас видим это донышко на индексе DAO, порядка 29 тысяч. Для индекса S&P это донышко двадцать года. Сейчас появится на экране. Это Примерно 3500. У меня жена финансист, она говорит, я собираюсь покупать по 3300. Я говорю, ты, вероятно, получишь эту цифру. Вот так вот. И, как всегда, мы посмотрим на индикатор новых высот, новых низов, которые я считаю, лучшим, лучшим вперед смотрящим индикатором биржи. Вот этот, значит, сейчас будет слева недельный график, а справа дневной. И дневной график я отслеживаю в трех окнах – месячном, квартальном и годовом. Александр, вот. пока, пока не, появилось, не появилось. Сейчас я, я тоже жду. Что-то очень медленно, а. медленно грузится. Я предсказываю, что он покажется. Мы скоро переключимся к вам. Я надеюсь, у вас система будет быстрее. А между тем я, я сделаю рестарт TradeStation. Очень странно, потому что я занимался трейдингом все утро, и система работала очень быстро. А тут чего-то только что новый компьютер купил, как раз сегодня буду его осваивать. А, не туда, не туда, не туда, не туда. Еще раз. Зацепился, товарищ компьютер. Мы продолжим этот класс немножко дольше, так что никто не потеряет времени. знаете, я, э, давайте перейдем на ваш компьютер. Я потом, я, я потом сделаю рестарт на TradeStation, и мы это дело посмотрим. чего это совершенно э, э, мне сопротивляется программа, э, Очень странно. Такого раньше даже и не было. А, да, Роман, хорошо. прекрасно, мы забрали к себе. Прекрасно. Окей. Okay. Я просто покажу вам этот индикатор новых высот, новых низов, который не подтвердил вот это вот ралли, которая была в феврале и которая сейчас выглядит малоприятно. Вы выставили, вы выставили график DAX. И опять-таки 30 секунд введения для, для новичков, которые раньше не были на наших занятиях. Смотрите. Все решения должны быть, должны быть приняты минимум в двух временных окнах. Да? Нельзя просто смотреть на дневной график или там на пятиминутный график, на любой график. О, да, неплохо вы. Это ерунда. Надо сделать стратегическое решение на долгосрочном графике, тактическое на краткосрочном. А по времени они должны соотноситься примерно как 5 к одному. На недельном графике – стратегическое решение, на дневном графике – тактическое. На часовом – стратегическое, на 10-минутном – тактическое, если вы дейтрейдер. И индикаторы. В верхнем окне, естественно, сам график. Две скользящие средние, одна быстрая, другая медленная. Конверт, который показывает границы оптимизма и пессимизма. Затем MACD, MACD гистограмма. И индекс силы, который я считаю лучшим, я его разработал, считаю его лучшим инструментом для изучения объема. Окей? Смотрим на недельный график немецкого рынка DAX. Рынок стучит головой по маниакальной зоне уже не первую неделю. В это же время МСИИ гистограмма ослабляется, но самый сильный сигнал от индекса силы, который нарисовал очень серьезную медвежью дивергенцию и уже опустился ниже своей скользящей средней. Недельный график выглядит очень подозрительно, поэтому, глядя на недельный график, стратегическое решение «Я – медведь». Смотрим на дневной график справа. Видим совершенно блестящую блестящую медвежью дивергенцию MACD. Посмотрите на пик MACD в январе. Да? Вот в середине графика. И, и пик цен. Затем провал ниже нуля. Сломали спину, сломали хребет медведю, э, быку. И потом ралли вообще на никакую высоту. И в это время цена пытается достичь верхнего конверта. Раз, два, три задыхается и начинает опускаться. Я бы сказал, что сейчас, вот в данный момент, коротить немножко поздно. Потому что цена уже опустилась от маниакальной зоны в зону ценности между двумя скользящими и средними. Но когда она выйдет снова из этой зоны, может поднимется чуть-чуть выше, вот тут ее стоит бить по голове, шортить. Спасибо, Александр. А Сейчас открываю евро-доллар. Евро был... Опять-таки, начинаем слева, с недельного графика. Евро был совершенно жутком медвежьем рынке. Бычья дивергенция в моей гистограмме на донышке. Жесткий разворот вверх. И сильнейшая ралли, в течение которой евро несколько раз выходил за границы конверта. Задохнулся. Опустился в зону ценности. И то, что вот этот вот колоссальный пик МСД-гистограммы мы видим, он показывает, что огромный бычий потенциал, и скорее всего, что бычий потенциал еще не исчерпан. Бык отдыхает, но такой максимально рекордный высокий пик МСД-гистограммы говорит мне о том, что скорее всего мы увидим еще одну ралли в зону предыдущего пика или даже выше. Поэтому э, стратегически э, я бык, и э, я хочу воспользоваться этим падением для покупки э, евро. Э, стратегическое решение, это не значит, я вот сейчас бегу покупать. Просто глядя на недельный график, это стратегическое решение, это то, что я хочу делать с евро. Теперь посмотрим на дневной график и дает ли он нам возможность сделать то, чего мы хотим. Э, дневной график. Евро опускается и сопротивляется. Посмотрите вот на эти пальцы или, как говорила моя московская переводчица Рита Волкова, хвосты кенгуру, которые маленькие хвосты маленьких кенгуру, которые вырываются из общего течения цен, потом возвращаются. Это показывает на то, что рынок отвергает падение цен, но, но медведи продолжают давить. У правого края сегодня евро торгуется на одной из самых низких высот с начала, с начала этого года. Мне думается, что покупать еще рано. Почему? Я смотрю на индекс силы в первую очередь и я не вижу никакой дивергенции там. То есть все еще краткосрочными медведе доминируют. Я хочу увидеть бычью дивергенцию на дневном графике индекса силы чтобы стать быком для покупок евро. Спасибо, Александр. Золото добавляю. Очень похоже на, на евро, не правда ли, да? Опять-таки, э -э -э Посмотрите, кстати, донышко на недельном графике, как индекс сил себя вел в течение этого донышка. Блестящая бычья дивергенция. Это действительно, заранее уже где-то вот на втором донышке, три донышка было, да, первая самая глубокая, папа медведь, мама медведь и, и медвежонок, да. Посмотрите на донышко мамы -медведи, медведицы, да показывает, что сила давления вниз уже уменьшилась, и в то же время вот кто-то выбивает золото вниз, а оно не тонет. Его выбили, а оно возвращается. Такие вот ложные проломы, пальцы или хвосты кенгуру. Кстати, буквально ну, несколько дней назад, на прошлой неделе, мы с женой ехали из гор в Нью-Йорк, и как часто бывает, она вела машину, я, я, я, делал, я занимался трейдингом, а потом, когда значит, все сделки были сделаны, мы разговорились, и я говорю, Ты знаешь, мне нужно написать какую-то маленькую электронную книгу, по-английски «The Beauty of False Breakout» – «Красота ложных проломов». Не знаю, буду ее писать или нет, но вот видите, вот эти вот ложные проломы для меня они поют. Вот так вот: три пролома тройная бычья дивергенция, и золото взрывается. Взрывается, идет вверх. У него наступает маниакальная фаза, когда золото на недельном графике вырывается выше верхнего конверта. Посмотрите, невероятно высокий пик МСД-гистограммы. Он выше, чем. Пик на предыдущей высоте золота. И это мне говорит о том, что, скорее всего, теперешний пик, вот который был э, в январе, в, в, извините, это да, где-то ноябрь, декабрь, январь. вот Нет, это январь. Вот пик, который был в январе, что он будет произойден. На, на давний пик я даже уже не смотрю, это история. А вот живем мы здесь, около, около правого края, и я думаю, этот пик будет произойден. При этом цена опустилась куда? В зону ценностей. На прошлой неделе она упала довольно так круто. Опять-таки, палец вниз или хвост кенгуру, как говорила бедная Маргарита Волкова. И на этой неделе происходит слабенький такой тест. Медведи все еще пытаются это делать залимонить пониже, а не получается. Да? Переходим на дневной график. А на дневном графике все гораздо интереснее. Значит, на прошлой неделе Золото упало до самого низкого уровня этой коррекции. Э, немножко поднялось, опустилось вчера. И опять-таки золото лупит по голове сегодня. А вы посмотрите на индекс силы. Да? Какая блестящая, маленькая, маленькая, но удаленькая, бычья дивергенция. Да? Золото это э, низкое, а индекс силы показывает, что медведи слабеют. Вот это вот место, где стоит искать покупки. Спасибо, В отличие от евро, где дивергенции нет. Вот эта дивергенция показывает, действительно показывает, где, где выдохлась доминирующая группа. На коров... Сейчас доминирует медведи все еще, да? потому что золото упало где-то от 1950 долларов до 1830 за унцию. Медведи доминируют. А индекс силы говорит, слабеют, слабеют. А рынок работает по двухпартийной системе, как вот в Америке, демократы и республиканцы. Если одна партия слабее, побеждает другая. Но на рынке не надо быть партийцем, на рынке надо только быть в стороне и смотреть, какая партия сильнее, и ставить, какая партия слабее и на другую партию ставить деньги. Спасибо, Александр. А, давайте посмотрим нефть. Нефть, нефть колоссально взлетела, естественно, в феврале прошлого года. Нефть, газ, все. Сейчас и нефть, и газ стоят дешевле, чем они стоили до вторжения. Мир справился с, с этой проблемой. И цена нефти паники больше нет всего хватает цена нефти нефть упала но нефть это это как кровь экономики экономика все конечно говорят там солнце ветер солнце ветер вода наши лучшие друзья да как в советском союзе песню пели но нефть действительно это кровь экономики а экономика сейчас в таком в очень подвешенном состоянии с одной стороны с другой стороны с одной стороны экономика крепкая в Европе, в Америке. С другой стороны, Федеральная резервная система повышает и собирается продолжать повышать учетные проценты, которые будут давить на экономику. Поэтому есть четкий риск экономической рецессии. И поэтому не в таком очень подвешенном состоянии находится. Я терпеть не могу аналитиков, которые говорят, с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, имеется бычья картина, с другой стороны, неожиданные события могут ее изменить. Ну, так вот, все покрыл, все базы. Я этого терпеть не могу. Поэтому я когда вот смотрю на такой график, я себя всегда спрашиваю, а если бы то пристал ружье в голове и сказал, Алекс, ты должен сделать сделку по нефти. Что бы, что бы я сделал? Купил бы или продал? Думаю, что купил бы, потому что на недельном графике имеется четкая бычья дивергенция МСД-гистограммы и индексы силы тоже. Дневной график нефть пытаются опустить, а она не опускается. Мы видим здесь четыре донышка, включая сегодняшнее, да? И они все одно выше другого. Покупать «Боу правого края» я ни в коем случае не стал в данный момент, потому что индекс, индексная система красная, вы видите это вот на этой полоске цветной по центру экрана, импульсная система описана в моей книге. И покупать красный, красный запрещает покупку, знаете, это система цензуры, эта система не говорит, что делать, она говорит, что запрещено делать. И вот последние пять дней она говорит, запрещено покупать. Раз, два, три, 4, 5, прекрасно, да, очень полезный сигнал. Как только нефть перестанет быть красной по импульсной системе, если торговать, то на повышение. Спасибо, Александр. И последний э, инструмент э, биткоин. Давайте на него тоже посмотрим. Я, как, как не раз уже говорил, я большой скептик по крипто. Такого жульничества и откровенного воровства нет ни в одной другой области экономики. Только сегодня, вчера в Wall Street Journal была статья, какой-то мужик в Нью-Йорке нашел дырку в программе одного из одной из брокерских одной из бирж криптов и скачал оттуда ни много, не мало, а 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов это деньги. Биржа почти разорилась куча народа потеряла деньги. Мужик им вернул 60 и говорит, ну а теперь оставьте меня в покое. Но ну, они тем не менее пошли в полицию. Он сейчас сидит, сидит в, предбори... в СИЗО в предварительном заключении. Уже... Опять-таки на рынках акций и фьючерсов и акционов такого не происходит. А крипто везде и по сути. Сказавши это, на самом деле, на самом деле, я вижу очень интересную картину. Роман, сначала, пожалуйста, вы можете показать немножко боль... на недельном графике, показать немножко больше истории? Потому что я вижу на дневном то, что очень... А, спасибо, все, прекрасно. Я, я вижу на дневном, сейчас мы прогонимся к нему, то, что уже было на э, недельном графике. У каждого трейдера, каждому трейдеру необходимо знать, и в чем состоит его торговая система. Системы есть очень разные, их очень много. И разным людям эмоционально лучше пользоваться разными системами. Так что это не то, что вот есть правильно, а все остальные нет. Ни в коем случае. Есть система, которая нравится вам, которую вы проверили, на которую вы ставите деньги раз за разом и получаете больше, чем рискуете. Так вот для меня такой системы Является ложный пролом с дивергенцией. Посмотрите, недельный график биткоина. Это в районе где-то 60 тысяч долларов. Пик А и пик Б. Какой выше? Пик Б. Да? То есть здесь все новички говорят, все, мы проломили на новую высоту. Поехали, покупаем, закупаем. Да? Я слышу, сейчас 60 тысяч, будет 600 тысяч. Покупаем. А я смотрю ниже. Я смотрю на MACD гистограмму. И я вижу э, высоту гистограммы на первом пике и на втором. Где она выше? На первом. Значит, медведи ослабли. Я смотрю на MACD-линии. Э, Где они выше? На первом пике или на втором? На втором. Значит, э, быки ослабли. Э, ну и индекс силы тоже самое. То есть тройная дивергенция и э, на недельном графике. И биткоин сползает где-то от 60 почти 70 тысяч долларов до 16. 16 это меньше, чем 60, если вы знаете. Очень серьезное падение. Разобрались, да? Теперь посмотрим на дневной график. Александр, пока я смотрел на недельный график, я понял, что пора добавлять новую фигуру, точнее, дать название новой фигуре технического анализа, которая помните, как у экзоперии было удав, который съел слона. Да. Да, да, да, да, да, да, Смотрим на дневной график. Что мы видим? Пик А, пик Б. Какой пик выше? Без линейки, да? Второй пик выше. Теперь вот, который сейчас сейчас пик выше. Смотрим на мои статеи гистограммы. Под первым пиком сила быков. Под вторым пиком сила быков. Быки сильнее или слабее? Смотрим на МСД-линии. Под первым пиком высота, под вторым пиком высота. Быки сильнее или слабее на втором пике? Смотрим на индекс силы. Высота на первом пике, высота на втором пике. Имеется тройная медвежья дивергенция. Это сигнал, который прыгает с, -с, -с экрана и хватает. хватает меня за лицо. Если бы это была акция, то я немедленно по окончании сегодняшнего класса, стал бы ее коротить. Абсолютно. Но э, я не занимаюсь биткоином, поэтому э, кто-то кто другой будет делать, этом деньги. Желаю вам успехов. Спасибо, Александр. Э, мы посмотрели все как раз вот ключевые инструменты, которые я хотелось бы посмотреть. О, вы знаете, Роман, я забыл, пока, я так, э, пока мы с вами, я забыл э, э, самое, New High, New Low. Одну секунду, дайте мне, пожалуйста, я просто посмотрю, могу, я сейчас, что, вроде, система заработала нормально опять. Давайте попробуем. Я просто, так, так, так, так. Я даже не, не, не, запус... не, не перезапускаю, просто добавляю этот график посмотреть. Ага. Так, еще один график, тогда... Нью-Хай-Нью-Лоу, новых, новых, новых высот, новых низов с капитализацией. Так. Все. Если если вы хотите, мы на секунду буквально посмотрим на них, или потом, или, или это уже не ну, надо. Давайте, как, давайте, как давайте, давайте сейчас посмотрим, потом как раз перейдем к конкурсу и к другим. Okay. Um. так зумше uh. потерял потерял потерял потерял um. А, вот, нашел. Индекс новых высот, новых низов. Это на вчерашний день. Слева недельный график, справа дневной. Что мы здесь видим? Недельный график все еще полощется в нейтральной зоне. Дневной график очень, очень даже интересно. На, в нижнем правом углу, нижнем правом углу э, индекс новых высот, новых низов в течение меся, на месячном графике опустился, опустился э, до минус 1000 вчера. Минус, а когда он опускается ниже 500, а потом поднимается э, над э, минус 500, э, то это дает сигнал к покупке. То есть сейчас возможен сигнал к покупке на, на индексе новых высот, новых низов. Я уверен, что многие быки очень внимательно за этим следят и ждут, получится ли они этот сигнал сегодня или нет. Я прекращаю опять трансляцию и сейчас покажу вам тогда уже на интернете окошко, где я беру эти цифры. Как сюда, сюда. Ага, и опять. Значит, я беру... Что я сейчас держу, держи, потерял. Одну секунду, когда. О, нашел. Нашел. По-моему, это он есть Шер. Нет, не то а вот нашел прекрасно это вот uh, просто показываю uh, не может быть uh, Вот уже точно без ошибки. Хотел показать вам страничку, с которой, на которой я беру эти цифры новых высот, новых низов. Они есть во многих программах, но что меня поражает абсолютно, как много программ дают эти цифры неточно. А это мой один сайт, которому я доверяю, называется BarChart. Доступ бесплатный. И вы здесь видите в одномесячном окне сегодня 129 акций достигли новой высоты за месяц, а 889 новых низов. Значит, сигнала на покупку сегодня не будет, потому что для того, чтобы он был, на данный момент этот индикатор где-то находится на уровне минус 750, 760. Он должен быть выше, чем минус 500, поскольку новые акции, которые достигли нового НИЗа, уже есть, такой, такой разворот крайне невероятен. Но, тем не, менее, тем не менее, вполне мы можем оказаться в зоне покупки в ближайшие краткосрочной покупки в ближайшие дни. Роман, обратно к вам с вашей прекрасной системой и все, где все работает. Спасибо, Александр. А, да, как раз сейчас время подвести итоги конкурса и разобрать несколько сделок, которые присылали нам участники. Собственно, как всегда, делюсь таблицей результатов. да, Это все участники, кто присылал. Сегодня, ну, точнее, в этом месяце большинство сделок были негативные. И связано это с тем, что было достаточно много шартов, Но так как часть позиций предлагалась как раз в начале месяца, то есть был рост, а коррекция началась чуть позже. Как раз-то будет пара примеров, которые интересно будет посмотреть. Но одна бумага, которая победила стикер, стикером SI, Рост составил порядка 30%. Участник Артем Андреевич с ником, да, здесь фамилии нет. Порядка 30% был рост. Поздравляем с этой бумагой. И давайте теперь посмотрим как раз на сами примеры, которые, которые были, и разберем их уже непосредственно на, на самом графике. Сейчас я сделаю еще раз экран. И... Вот, я знаю, Александр, что вы не торгуете молодые бумаги. Это да. девушка, девочка слишком молодая, Касаться ее трогать руками нелегально. Да, но здесь, собственно, пример был, да, то есть мы видим... Победить, победителей не судят. Недельно здесь я даже не брал, потому что практически невозможно до какой-то информацию здесь получить, только посмотреть вот как на сам график, как он шел. Но на дневном здесь был вход, Прекрасный. здесь стоял take profit, то есть сделка отлилась там буквально несколько дней, да, и вот выход был примерно около mm -hmm. максимальных значений там, которые были предыдущие. Очень хорошо, очень хорошо. Опять-таки, опять-таки, хочу сказать, на рынке нет вот одной правильной системы, а все остальное неправильная. Система должна соответствовать вашему темпераменту. Для меня это слишком, слишком быстро. А если для вас это работает, бог в помощь, ничего плохого в этом нет. Ничего... То есть я, я когда вот говорю, что «О, девочка слишком молодая, это мое мнение для меня. А для вас оно может быть вполне легальное. Спасибо, Александр. И вот еще одна бумага, которая была, тоже был зафиксирован зафиксирована прибыль. Это Alibaba. Здесь у нас есть недельный таймфрейм. То есть, ну, я ее просто тоже как для примера добавил, чтобы, наверное, понимать. На, на, на что ориентироваться, да, то есть как может выглядеть сделка. И здесь вход на недельном, практически на самом максимуме, здесь стоял take profit, и здесь то же самое на дневном вход и take profit. Вы знаете, два комментария. Сам я на, на китайские акции даже не смотрю, когда занимаюсь трейдингом. Я четкий антикоммунист, и поэтому я не поддерживаю экономику той страны. Но глядя на эти графики чисто технически, это блестящая сделка. Просто блестящая. Смотрим на недельный график. Длинный, длинный такой столбик да, показывает огромный энтузиазм толпы. Вот-вот-вот. Огромный энтузиазм. Следующий столбик средней длины и следующий средней длины. Вроде истерика кончается. А следующий совсем маленький. То есть это показывает, что э э эмоция, что э напор толпы выдохся. В то же самое время на индексе силы мы видим хоть какую-то, но небольшую медвежью дивергенцию на недельном графике. Да? Переходим на дневной график, видим очень сильную медвежью дивергенцию и видим мою любимую фигуру, о которой я совсем только что говорил. Ложный пролом дивергенцией. Ложный пролом вверх, как раз вот где вот этот вот товарищ э, закоротил. Сам этот ложный пролом. А внизу мы вижу, видим дивергенцию индекса силы. Э, вот, вот просто блестяще, блестяще график выглядит. Э, я э, человеку, который сделал эту сделку, советую распечатать этот график, вот так как он сейчас выглядит, вырезать и э, э, повесить на стенку, рядом где он сидит со своим компьютером. Потому что идея, идея трейдинга заключается в чем? Найти э, э, формулу, найти э, имидж, найти э, установку, которая работает на тебя, ее повторять все время. Это очень скучно на самом деле. У меня есть друзья, которые. У, у меня есть очень хороший друг, который не может сделать серьезных денег, потому что он вечно увлекается. А вот еще, вот еще. А, а, а, хороший трейдинг должен быть немножко скучным. Вот, вот сделал великолепно выглядящую сделку, повесил на, на стенку и ищи такую же фигуру. Она не будет выигрывать сто процентов случаев, но она будет выигрывать гораздо больше, чем 50% и на ней сделаешь деньги. Естественно, нужен контроль над риском и все такое, но вот э, найди фигуру, которая работает на тебя, исследуй ей год, два чуть-чуть какие-то детали подкрутил утончил но не менять не менять поздравляю а кстати роман в списке в котором вы показывали был две акции которые я коротил на прошлой неделе если хотите покажите одну секундочку значит одна была тесла а другая была нет, я ошибся, только одна была. Я, я, я почему-то подумал, и как раз вот сделку, которая была закрыта по стоп-лоссу в шорт, там была Тесла, и вот ее как раз я тоже сюда показал, потому что как раз вот по Тесла был момент, но он не, не, не сработал по... Слишком рано. Слишком рано. Вот, поэтому, да, хотел... Слишком, вот тут, слишком тут, рано вошел. А я коротил ее, когда она уже э, вот э, сделала ложный пролом вверх. На дневном графике. Ложный пролом вверх, медвежья дивергенция. И спадки. Я уже закрыл эту сделку. То есть, э, я закрыл вчера. Э, э, я снял примерно... Три четверти прибыли, которые, на которые, которые я планировал сделать снять. Если бы я продержал до сегодня, то снял бы все 195. Но э, лучше синиться в руки, чем жравлю в небе. Да? Так что 75% мишени Еще одна акция была э, твыла. Может быть, поставить. А, она в вашем другом списке, который вы Да, да, посмотреть. она там будет. А, вот-вот, вот, почему мы я ее мы... видел, да. Да, мы, мы посмотрим. Okay. Да, хорошо, тогда мы с этим закончили. И если... Я этим говорю, Роман, знаете, не для того, чтобы хвастаться, а подтвердить тот момент, который мы обсуждали вот буквально минуту назад. Надо найти фигуру, которой вы доверяете, и следовать этой фигуре. То есть не просто вот растекаться мыслью по древу, а найти, что работает, и опять, и опять, и опять, и опять. Мы Можем как раз с Твилла начать, чтобы продолжить. И, а, и сейчас а, я... На дневном графике, по-моему, мы не видим правого... Да, сейчас один да, момент. Да. Гораздо лучше, еще дальше немножко. Угу, да, вот, вот она, вот она. Сейчас колоссально интересное время. Сейчас колоссально интересное время. Сейчас идет колоссальный интересный сезон, который скажем, в нашей солнечной стране повторяется 4 раза в год. Я всегда жду этого сезона. Я когда планирую куда-то уехать в поездку, я всегда стараюсь планировать так, чтобы я был дома. Я никуда бы не ездил, а не отвлекался от экрана. Это, это называется сезон, earning season, сезон доходов. Есть где-то в течение примерно трех недель, это немножко размыто, но примерно в течение трех недель американские компании докладывают о своих доходах. Эти доклады держат, должны держаться в тайне, они иногда просачиваются, но они должны держаться в тайне. И поэтому, когда на фоне сказать, все привыкли к одному и вдруг выходит доклад о совершенно другом, акция прыгает. И толпа вяжет от восторга и начинает ее покупать. Или продавать. Бывает и так, и так, да? А я всегда жду, когда... Я никогда не торгую перед выпуском этих, этих документов. А я жду, что будет на следующий день. А что бывает очень часто на следующий день, это, значит, народ в восторге. Вот эта компания Twill. Я даже не знаю, что она делает, какую-то ерунду. Но она торговалась по 400 долларов, а сейчас 40, да, или 80. То, то, то есть, да, больше 400, а сейчас она упала вообще где-то до, до 40, сейчас, сейчас уже 60 чем То есть, скажу, акция была убита в недешнем рынке. И вдруг она вышла на прошлой неделе сообщениями о доходах, и вы видите, как она подскочила. Вот 4 дня тому назад колоссальный гап сделала, да. Открылась очень высоко, попробовала еще выше подняться, задохнулась и, и, закр и стала закрываться там же, ге открылась. Я закоротил, я закоротил. То есть произошла истерика, а истерика не может длиться. У ребенка истерика не может длиться, и у взрослого дяди, который торгует на рынке, тоже эта истерика не может длиться. Все, истерики все отоварились, ну я пошел, сыграл на понижение. А потом истерика стала затихать. И что сейчас мы смотрим на этот график? Да, Твилла неплохо стоит. На недельном графике тренд вверх. На дневном графике откат э, к зоне ценности. Это, ну, может быть, даже покупка какая-то получится. Но пока что истерику можно было закоротить. Сегодняшняя сделка. Сегодняшняя сделка. Э, я не знаю, если у вас этот тикер. Введите э, W, Четыре буквы. Пан, как, как, как слово Пан. И потом буква W. Палуальта. Палуальта, да. Это, это, это компания САКТА. Тоже доклады о сообщениях. Народ в восторге, в восторге, в восторге ее, значит, закупает. А она уже немножко сдает сверху. Вот такой пример. Ну, просто сейчас великолепный сезон. Очень, знаете, это как вот идти в лес, когда почему-то много зайцев там есть. Прямо много мишеней. Давайте смотреть на ваши акции, не на мои. Вот, вот вас. Одна бумага, которую прислал один из наших слушателей, Uh, и задал как раз вопрос: что вы, uh, что вы, Александр, думаете по поводу этой бумаги uh, в шорт. То есть я ее просто взял тоже как пример. Uh, и... Да, да, да, очень-очень да. разумно. Очень разумно. Ну что, на недельном графике uh, она сделала это, это, это. компания, на самом деле, очень скучная. Они, uh, эта компания, uh, они одеж продают одежду. Uh, они одежду продают в Берлингтон. Тысячу лет назад, я помню, прилетела девушка из Москвы. Мы туда ходили шубку покупать. Тысячу лет назад. На недельном графике медвежья дивергенция индекса силы. Акция начинает проседать. Сообщение о доходах, кстати, у меня уже было не так давно. И на дневном графике Яркая медвежья дивергенция. Выглядит очень промедвежнее, я согласен. Спасибо, Александр. А еще несколько бумаг, которые... Пожалуйста, пожалуйста. Также видели это вот Airbnb. Угу. Тоже у них был... сообщение о доходах было на прошлой неделе. Я думаю, что. Истерика. Туда. Я не думаю, я знаю, потому что я хотел, я, я хотел сыграть по ней, но не сложилось, не сложилось. Цифры не подошли. Соотношение риска к награде не сложилось. Я ее упустил. Отпустил. Да? Не упустил, а отпустил. Я, я видел, следил, смотрел и ушел. Истерика в первый день. И вы видите, где открылась эта акция, гэп колоссальный, она открывается низко, закрывается высоко. Значит, энергия все еще вверх идет. Да? Мне нужно увидеть, чтобы, чтобы был вот такой хвост вверх. Это он произошел на следующий день. Замечательная игра, кстати, она требует огромной дисциплины. Огромной дисциплины. Непростая игра одна бумага – это Fortinet. У них, по-моему, тоже были… Да. Сейчас вот скажу. Этот гэп почти наверняка сообщение о доходах был. Сейчас, одну секунду, я гляну себя на компьютере. FTNT. FTMT. У них было сообщение о доходах 7 февраля. Да, вот как раз здесь гап, падение, а потом, для тех, кто продал слишком рано, еще один взлет. Знаете, не каждый гап приводит к краху. Большинство, но не все. Поэтому, поэтому, поэтому абсолютно, абсолютно, абсолютно необходим контроль за риском. Знаете. Я могу дать человеку свою лучшую торговую систему, но если он не умеет контролировать риск, то он потеряет свои деньги, вот, как здесь, да? Габ, небольшая просела немножко, вовремя не схватил прибыль, ух, прибыли уже нет, сидим в потере. Spotify, <т> музыка. я посмотрю тоже, когда у них сообщение о доходах было, сейчас такой сезон, что это проверяю для каждой акции Spotify у них это было 31 января тоже вот где-то здесь, видите, вот где вот гэп этот такой, да, опять-таки сообщение о доходах вверх следующий день вверх, третий день вверх это показывает, что акция сильная. лучше ее не коротить. Но сейчас она стала немножко, немножко задыхаться. Медвежья дивергенция на дневном графике. Но ну, акция уже, уже успела опуститься в зону ценности. Поэтому это не лучше... Если бы была дивергенция, и акция была выше зоны ценности, я бы сказал коротить. Но если медвежья дивергенция и... Она уже в зоне ценности, это акция. Тут а, только ракете уже как-то поздновато. Я, я люблю... Э, у, меня был, э, у меня было такое хорошее приятие. Кстати, очень хорошую книжку написал Дэвид Вайс. Э, э, торговля, э, торговля у правого края. Я, я ему заголовок придумал. Он всегда говорил, когда идешь рыбачить, не выплываешь у тебя маленькая лодочка вот идешь там озеро рыбачить ты не выплываешь на середину озера забрасывать удочку ты рыбачишь по краям где коряги где упавшие деревья вот где рыба живет Вот это вполне относится к трейдингу коряги упавшие по краям торговли находятся по краям они в центре когда когда все в центре это уже как бы поздновато и чтобы, наверное, завершить. Еще один вопрос вы мне прислали, на который мне будет очень быстро ответить. Да. Вот я хотел еще раз просто Теслу показать, потому что она много mm -hmm. у кого всплывает, и мы смотрели да, с пример шортом, но ну, вот если в текущий момент, а вот в текущую ситуацию. Я, я когда смотрю на Теслу, мне хочется сказать, не все коту масленица. Когда, когда Tesla вышла на рынок, это больше таких машин не было. Со временем стали появляться всякие фокусники, которые там чего-то пытались сообразить и сделать и то и все. Но таких машин, как Tesla, не было. А сейчас таких машин становится все больше. Все машины, которые ходят, сказать, которые, у которых есть самоуправление, да, делятся на пять категорий. Например, на моей машине стоит определитель, который такая повседневная. Две машины, одна из них повседневная, на которой, сказать, вот на почту съездит. Стоит определитель, если я начинаю выходить из своей полосы, она может мне посигналить. Если кто-то у меня, если кто-то близко ко мне слева или справа, она посигналит, она автоматически затормозит в случае аварии. Да? Это называется первый уровень. Это, это на очень многих машинах есть, ничего особенного. Второй уровень это то, что сейчас у Теслы, значит, машина едет как бы по шоссе сама по себе, но водитель должен держать руки на руле. А э, такая маленькая есть компания, может быть, слышали, Mercedes-Benz. Они объявили, что в декабре этого года выводят технологию третьего уровня. Можешь сидеть, читать книгу, смотреть телевизор, играть в видеоигру. Никаких рук нигде. Машина едет сама по себе. Но кто-то должен быть на водительском сиденье, в том случае чего. Вот это То есть уже уже Tesla начинают обходить на поворотах. И поэтому не все к этому то есть, уже Это уже не уникальная акция, какой так, она была много лет. Поэтому люди, которые все еще помнят, какая-то девушка была красавицей, звонят ли по телефону, это было много лет тому назад. Да? А сейчас все же совершенно по-другому. Поэтому люди, которые считают, что Tesla 5 будет там этим колоссальный бычий рынок тешит себя надеждами, что бывшая красота вернется. Скорее всего, что нет. Спасибо, Александр. Да, посмотрели все бумаги и вот, наверное, тот и, и, и еще, наверное, вот один вопрос, который из чата. Я можно его тогда вам сразу да, перечитаю? Здесь, здесь как раз вопрос по поводу индикаторов и после, видимо, когда вы завершили. Рассматривать биткоин, да, участник написал, что ну, я читаю, я правильно понял, что эти индикаторы на экране у вас не работают на биткоин. Еще как работают. что-то за Не работают. Мы только что рассмотрели медвежью дивергенцию, тройную медвежью дивергенцию, индикаторы не работают. Камон. Ну, здесь, наверное, больше имелось в виду, что индикаторы, в принципе, можно наложить на любой рынок. Да. Но вопрос Мы, именно... Торгов, Даже... Торговля инструментом. да, то есть биткоин достаточно опасный инструмент, непредсказуемый инструмент, незащищенный Дело инструмент. Дело не в том, что непредсказуемый. Технически я, я могу проанализировать биткоин так же, как любой другой рынок. Это жульнический инструмент. Там количество жульничества, которое, которое я не переношу. И поэтому я к нему не подхожу. А то, что я могу проанализировать биткоин, пожалуйста, если бы если бы я доверял биткоину, я бы сейчас его коротил, сильно коротил бы. Спасибо, я не, не доверяю этому делу. Нет. А индикатор работает со, всем, э, э, э, со всеми рынками. Как-то несколько лет назад, э, лет 8-9 назад, э, я оказался женой в Иордане. И э, есть замечательное, совершенное место, называется Петра. Очень советую посетить, если будете там. Обязательно э, санчевки. Э, с утра за нами приехал Местный товарищ, как они называются, совершенно коренное население, выскочило слово из головы, такой хороший мужик, приехал за нами значит, на джипе, мы к нему сели в джип, он сейчас нас что-то через пустыню, куда-то еще туда. Мы разговаривали, он мне говорит, а чем ты занимаешься? Я говорю, я профессиональный торговец. Трейдер, трейдер такой, да, профессиональный трейдер. Он говорит, о, поехали к нам на рынок, у них оказывается вот в, в, в этой деревенской местности главный, главный, э, сказать, предмет ценности э, это бараны. Э, баран может стоить 300 долларов. Поехали сейчас на рынок, по поторгуем баранами, он мне говорит. Он мне говорит, мужик, я не сомневаюсь, что ты и твои друзья э, вас привезти на Уолл-стрит, показать вам, как компьютеры работают. Вы на всех переторгуете, местные специалисты. Поехали лучше в пустыню. Вот так вот. Эти технические инструменты работают на всех рынках. Даже к рынку барана, как, наверное, можно присобачить. Э, ну, это так, шутя. Но они работают и в биткоине, и повсюду. Окей. Okay. Вопрос поступил от Михаила. Он пишет, «Э -э Александр, как вы поступаете с позициями в преддверии выхода отчета компании или важных макроданных? ВВП, инфляция, э -э -э занятость, ключевая ставка, выступление главы ФРС. Держите или закрываете позиции? Я очень краткосрочный трейлер. Я редко держу позиции дольше, чем неделю. Поэтому мне проще закрыться. Перед, перед выходами отчетов о доходах 100% я выйду из всех позиций. Из, из, из позиций по тем акциям, которые вот в ближайшие 2-3 дня будут делать это объявление. Потому что очень часто данные просачиваются, и акция совершает движение еще до выхода этого доклада за пару дней до этого. Поэтому, допустим, если объявление о доходах предстоит в среду то в понедельник меня уже в этом рынке нет, в пятницу я с него ушел. Да? А что касается таких более широких э, дел, ВВП, инфляция, занятость, э, я понижаю э, обычно свое участие в рынке, но полностью не обязательно выслужу. И еще спрашивает Михаил, имеет ли значение состояние позиции, прибыли или убыток? Нет, позиция – это позиция. Если вы хотите понизить риск, то его нужно понижать независимо от того, положить положительные позиции или негативные. Спасибо Роман, большое, Александр. Спасибо вам, Роман, за приглашение. Все, я возвращаюсь к своим баранам, можно сказать, вернее к своим пуделям, скорее, хотя я их не продаю. И иду смотреть, что произошло на рынке за тот час, что я работал с вами. Спасибо, спасибо большое за приглашение. Александр. Всего хорошего и увидимся, наверное, теперь уже в марте. В марте, да. Спасибо большое, Александр. Хорошего вам продолжения дня. Спасибо, спасибо. Всего хорошего. Уважаемые участники, также как я говорил, у нас в конце вебинара я хотел несколько слов как рассказать про индикатор, индикаторы Александра, в первую очередь рассказать про то, как можно установить на метод Trader 5, то есть сделать их в точно таком же виде, как мы с вами сегодня смотрели, то есть, во-первых, и получить доступ ко всем рынкам, да, то есть в том числе те инструменты, которые мы смотрели, и сразу же использовать также индикаторы. Индикаторы доступны для клиентов, то есть мы предоставляем... Мы бесплатно этот набор индикаторов для клиентов Admirals. Для того, чтобы запросить индикаторы, нужно написать письмо на почту elterdiscsobakaadmiralmarquez.com. Для тех, кто в чате, я скинул почту, чтобы было удобнее скопировать. Для тех, кто смотрит нас на YouTube, то она есть в описании к, ви к видео. Нужно написать просто запрос, индикаторы, и в ответ мы вам пришлем сами индикаторы, шаблоны, видеоинструкцию по установке, и вы сможете сделать точно так же, как вот мы сегодня с вами смотрели в ходе видео. Индикаторы работают на реальных счетах с балансом более 200 евро. Если у вас счета еще нет, то вы также можете прислать запрос. И с вами также свяжется наш менеджер, который поможет вам с открытием счета и ответит на вопросы, которые могут появиться. Поэтому пишите и запрашивайте индикаторы. Опять же, как Александр сказал... Тот подход, который Александр использует, да, это его подход. Да, он ему понятен, и он на основании его также делится своим опытом. Возможно, какая-то часть да, этих индикаторов определения того, где цена сейчас находится, в какой фазе, удачно ли продавать или покупать, то вы сможете к своей торговой системе применить и собрать для себя какую-то комбинацию. Потому что, скорее всего, не обязательно, что полностью вся система будет работать для вас. Она может работать, да, с ней можно научиться работать, особенно прочитав еще дополнительно книгу Александра. Но здесь как раз на момент то, чтобы для себя выбрать подход да, и научиться его воспроизводить. Да, как Александр сказал, в трейдинге важно найти воспроизводить подход. И, собственно, когда вы его найдете, то это уже, собственно, большая часть того пути, который проходит трейдер. А теперь по поводу конкурса, в котором как раз мы разыгрываем книгу с фотографом Александра. А, кстати, вот та версия книг, которая сейчас, она уже, она уйдет победителем предыдущих раундов. И для новых, скорее всего, мы будем отправлять их уже чуть позже, когда появится новая книга Александра. А поэтому какую-то паузу мы возьмем, ну, то есть мы, как правило, отправляем там раз, в несколько месяцев книги, да, то есть сейчас у нас уже там, пару месяцев э, наши участники книги ждут, Обязательно всем все отправим, и вот следующим победителем уже будем отправлять новую книгу. А Теперь конкурс. Да? Конкурс проходит на нашем YouTube-канале. Соответственно, если для тех, кто сейчас еще в Zoom, если вы на него не подписались, то рекомендую это сделать. Сейчас прямо отправляю еще раз наш канал в чат. А для тех, кто смотрит нас уже на YouTube, то вот смотрите и сразу же подписывайтесь. А собственно, конкурс проходит под последним видео, которое мы записываем с Александром, что нужно поставить лайк под видео, предложить сделку по одному активу, который торгуется в Admirals. Как я уже сказал, то есть у нас уже порядка более 8, 8 тысяч 8 инструментов, поэтому э, крайне редко получается, что предлагают тот инструмент, которого у нас нет. Но всегда можно на сайте проверить. Э, предлагаете инструмент э, и в нем нужно спланировать сделку, да, то есть предложить цену входа, стоп-лосс, тейк-профит. Э, как у меня вот на примере справа, да, то есть, допустим, вы находясь вот в этой ситуации, да, в этой день, предполагайте, что вы бы зашли в шорт по 163, стоплост на 166, так профит на 151. Вы можете использовать систему Александра да, или по вашей системе. Здесь это значение не имеет. Да, просто для разбора мы, мы накладываем систему Александра и смотрим, как какие сигналы были или на что можно было обратить внимание, да, используя систему Александра. Соответственно, вы предлагаете сделку. Сделка должна сработать в период от вебинара к вебинару, то есть начиная с 23 февраля до 29 марта, когда у нас пройдет, соответственно, следующий вебинар. Если эта сделка срабатывает и та сделка, по которой будет самый большой процент движения, да, именно процент, процентное движение, как вот сегодня у нас победила бумага, где движение было порядка 30%. процентов. Ну, Акция стоила достаточно дешево, то есть там порядка 10 долларов и с 10 до 16, да, там, чуть больше, чем 30%. И, соответственно, также написать дату поста, когда вы пишете эту сделку. И с этого момента мы будем искать как раз сделку, сработала ли она по тем ценам, которые вы указали. И важный момент, комментарий нельзя редактировать. То есть если там будет обозначение, что комментарий был отредактирован, то такие сделки мы, к сожалению, в конкурсе не принимаем. Это джентльменский конкурс да, на YouTube-канале, то есть вы уже сразу же можете предлагать да, или положить видео в закладке, к нему потом вернуться и когда найдете сделку в течение месяца ее предложить, рекомендую так это сделать. И также ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, также под видео под видео, да, потому что мы заранее их собираем и так быстрее мы сможем э, проводить наше время, потому что у нас всего час, много инструментов, много рынков и э, мы как правило собираем вопросы заранее, поэтому если у вас есть э, вопрос, сформулируйте его, э, лучше там одно-два предложения, оставьте его под э, также под видео и я его обязательно также перешлю к Александру. Спасибо большое. Да, с моей стороны также это все. Было, как всегда, спасибо за ваше, за то, что пришли, за то, что провели с нами вечер. Всем желаю хорошего торгового месяца. Да, увидимся на вебинаре в марте. Поэтому всем большое спасибо и до свидания.